как я есть скиз опелу, антре, где он где есть. А у томат фенка опелу да. Дату адреса, он где сяфла. Наре не важно аколу. Тупо стремит ам амбили экипажи, кер амбулансы, шп полици. Кум че сон темплат, чи не персона, ану наш чири, это были основные вопросы, которые мы проводим. Люди, которые приходят к нам, они нужны для помощи. И мы понимаем, что только мы можем помочь. В семье очень часто. Люди, когда мы общаемся, не знаю... А может, я коммуникую только, где сенатор, и он закрыт. Да. И а потом, нужно как-то дискурсировать, мы смотрим, может, он историк, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, кешку пункту дерепер, но и требам шкала, граница, бесерика чего, он пунктом, который ambulanza соштийше до меня лорк. И лукрея за кусатель ешь, чи в пункте есть там мои пронунциати, где Есть историка апелор и есть чего историк апелор в я могу взять даты, transmit полиции, ambulанции, о чем есть теневой о чем я говорю. Если человек плынет, я понимаю, что там есть необходимость полиции. В любом мы гасим еще раз ситуации. Нужно гасим. Нужно помогать человеку, потому что он ответил на нас, он не Когда ты, в ты перешь. Ты уйти ты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 40-50 секунд, но если есть казнь, когда человек может не ауди, э, люди суицидали, тот стоит 20 минут, там стоит 20 минут, пончивое интервень, помпиери, аузиам, как телефон помпиери, лауша, э, полиция тот на фата-а-ло-лу и Они ойдут на фата я узнаю, Posibilitățile pe care le are acest sistem performant este cel și de localizare geografică, dar și aici depinde foarte mult de telefonul sau terminalul mobil pe care îl ai, dacă ai un telefon fix și noi avem apeluri undeva la 25% de apeluri de pe telefoane fix se localizează pentru că operatorii e mult telecom ne fac, ne transmit toate datele privind uh, adresa fizică acestui uh, telefon instalat da? și respectiv noi avem adresa dată uh, și este ușor de găsit. Bună ziua. I think Să de exemplu, dacă sunați de pe un telefon iPhone, da, atunci sistemul permite doar localizarea după antenele operatorilor telefoniei. Și atunci harta este una, sau are suprafața este una desfășurată, largă. Și nu este o precizie anumită, poate avea contur sau pătrat sau dreptunghi sau triunghi. În funcție, vă spun cum antenele transmit acest semnal. Și de obicei, dacă mai sunt și careva obstacole pot apărea și unele probleme în localizare, dar atunci când telefonul este mobil, are, aveți cartelă și atunci este indicată și adresa dumneavoastră, se face mult mai ușor. Cel mai simplu este pe telefoanele Android, o versiune așa, de la versiunea 2.3, se face o localizare cu aproximație de până la 50 de metri, dar ei personal, fiecare au posibilitatea să discute Cu psihologul, când au anumite situații, și chiar dacă nu rezistă, cum a spus noi, sunt atât de stresante, sunt și zile stresante, și ori stresante. Ei au posibilitatea să aibă asistența aceasta de psihologică. Apeluri preluate pe zi sunt minim 10.000, maxim 12.000 de apeluri preluate. Un operator poate să ajungă la o maximă de 500 de apeluri în tură, ceea ce este indicat. Deci, numărul de apeluri totale intrate. În fiecare clipă, avem o repartizare pe serviciile de urgență specializate. La moment avem cazuri de ambulanță 99, cazuri de poliție 281 și cazuri de pompieri 51. Această medie este păstrat pe parcursul întregii zile. Majoritatea cazurilor sunt de ambulanță, sunt undeva peste 75%. ce stat vă aflați, а где сентятся в поликлинике или в больнице? <решев> Что с ним? Что с ним? Что с ним? Что с